Приветствую вас друзья, я Леонтьев Игорь, приехал к коллегу Алаву Гудвину учиться массажу и мануальной терапии из города Омска. Друзья, что хочу сказать про курс обучения от Олега. Ну это просто вот нет слов. Настолько профессионально, подробно и детально был освещен каждый аспект. Ну, такого я никогда нигде не встречал. Поэтому если кому-то интересно получить новую специальность, повысить свою квалификацию или вообще изменить жизнь, обращайтесь к коллегу Гудвину, он всему вас научит, расскажет. Все это настолько доброжелательно, подача материала просто фантастическая. И как человек Олег очень добрый, отзывчивый, ну терпение у него, работать со студентами, ну просто я не знаю, ни у какого профессора такого нету тем более академика. В общем, друзья, не откладывайте, потому что очередь у Олега постоянно, записывайтесь, приезжайте на курсы, вы останетесь довольны и удовлетворены тем объемом знаний, которые вы получили. До встречи. Пока-пока.